Я запрошу вас до чаревного света магии. Магия починайте. Давайте ваши двери. И мы сразу дадим вам оба шарь. Исполняйте, пожалуйста, как я попросил. А то, что? неизвестно, что получится. Итак, держите себя в руках Итак, Анастасия, прямо представляется. Один из двух шариков растворяется. Молодец. Так, так. переретраем, спокойно, так. И материализуется у меня. Так. нет. Стоп. ладно, одного шарика Итак, Анастасия, как вы думаете, нет подглядка получилось у вас? Да. Очень важно верить в свои способности. Как Александр. Итак, да, смотрим сначала у меня, потом не спешите, я скажу, что я. Подождите. И вы туда. Вы а, такой вы... да, знакомый с Александром. Хорошо. Примерно на такой высоте. Центр стола. Открываете вашу руку по одному гладчику. Мы посмотрим. И сейчас хотя бы один из двух шариков. Дмитро Мосин фокусник из стажем. Зизнается, показывает совсем простые фокусы, но не отминные те, которые сами его удивили. А вы фокусник или Я фокусник иллюзионист. То, что я делаю, это я создаю картины волшебства, в голове у зрителей. Это все имеет какие-то подходы, психология. Но самое главное – это удовольствие зрителей. Наивыбагливейшими глядачами фокусник уважает детей. Але труднушки не боится, то створю строю шоу див самый для них. Это же металл. Вы думали, что я просто могу взять эти цепи кольцами?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 Поэтому это действительно труд, чтобы развлечь и удивить детей. Глядачи после его выступа и справедливо остаются в захвате. Я просто в восторге, мне очень понравилось. Мне понравилось, как человек, мне понравилось, что фокусы прикладываются с внутренним миром, богатым фокусника Дмитрия Мосина. Мне понравилось, ну, я в восторге. А деяких детей Дмитрий Мосин надыхает так, що вони самі починають показувати фокуси. Я навіть не знала, як сказати. Все подобається. Тим, хто мріє навчитись фокусам, Дмитро Мосін радить не здаватися, якщо щось не виходить. Спочатку я хотіла спитати у фокусника, як це йому вдається, а потім зрозуміла, навіщо. Адже якщо я буду все знати, буде нецікаво. Краще прийти і подивитися виставу. Настя Садома, топ новини.